Восторженная «Ура! Победа» слышалась со всех уголков улиц, ликовала вся страна. Такого исхода матча России-Испания не смог предугадать никто. Счет 4-3 по пенальти в нашу пользу России выходит в одну четверть финала чемпионата мира. Там были такие эмоции, все были рады победе России, особенно когда Акинфеев отбил ну, мяч. Это был потрясающий матч. Я смотрел этот матч с закрытыми глазами. Так, по слуху, потому что боялся, честное слово. Сердце выпрыгивало из груди. На самом деле верили, за матчем не следили. Мы в это время ехали в автобусе, вот, но верили, что наши победят. Ну, нельзя это объяснить. Да, испанцы давили, но наши, так сказать, в конце дожали. Эта победа подарила российским болельщикам еще больше уверенности в том, что наша страна непобедима. Следующий матч Россия сыграет с Хорватией, где поборется за место в полуфинале. Своими прогнозами поделились и болельщики. Я думаю, 1-0. Пользу России. Again, uh, team, that, uh, well. Мне кажется, они, ну, Россия. Победит, но будет очень трудный матч, потому что хорваты тоже очень хорошо играют. Но они показали, как они хорошо играют в матче с Аргентиной. Да, тоже, скорее всего, ничейные, до пенальти дойдут, и, возможно, Акинфеев уже выиграет. Вместе с россиянами радуются также иностранные туристы. Отмечают, что не ожидали этой победы. Следующий матч состоится уже 7 июля. Смотрим и болеем за Россию. Анна Гузунова, Лисина Ахатова, Владимир Нелюбин, Универньюз.